Вино представляет винодел Хуан Хисус Вальдерана. Добро пожаловать в мир вина. Сегодня мы дегустируем белое вино Перла Марис, контролируемое по происхождению из региона Руэда. Из местного сорта винограда Вердехо. Цвет желтый с зеленоватым оттенком, с блестящей кромкой. Аромат очень выраженный, взрывной и сильный. Напоминает весенние цветочные ароматы, а также аромат груши, манго и маракуя. Во вкусе приятное, насыщенное, очень продолжительное. Живая кислотность великолепно сочетается с фруктовым вкусом. После вкусия долгая и стойкая. Рекомендуется к рыбе, блюдам из риса, макаронам, овощам при температуре 7-9 градусов. Наслаждайтесь.